Здрасте, это опять я и сегодняшнее видео будет о том, как я делаю кастомного Оптимуса Прайма из этой китайской лего-подделки трансформеров. А за пример я возьму Хаунда. Это подделка и эта фигурка имеет проблемы с головой и ногами. С руками особо сильных проблем нету. Вот проблема с ногами есть. Еще какие? Вот ноги шатаются, в общем. И после того, как я решу эти проблемы с фигуркой, я начну перекрашивать ее и переделывать. Вот. Проблема с головой. Она очень трудно меняется. И Также трудно прокручивается. Нужно решить. Это проблема с... Проблема с этой запчастью или с самой головой? Вот тут и нам потребуется оригинальная фигурка, официальная фигурка Хаунда. Как мы видим, проблема осталась. Значит, проблема не в голове. С головой все хорошо. Проблема в этой штуке эту проблему довольно таки легко решить просто сократив немножко со всех сторон эту штуку но уже лучше прокручивается дальше ага. Уже гораздо лучше прокручивается. Давайте-ка сравним с хаундом. А, это шлем крутится. У хаунда крутится гораздо легче. А здесь тяжеленько. Нужно еще поправить. О, отлично. Э, проблема решена. Дальше. Есть небольшая проблемка с ногами. Смотрите. Вот с этой ногой все хорошо. Дальше. В общем, вот эта нога, она вращается гораздо легче, чем вот эта нога. Возможно, проблема в этих штуках. Хотя на глаз... Обе эти штуки абсолютно идентичны. Если не в них, то скорее всего в отверстиях в ногах. И вообще эта проблема подождет. Также у этой мини-фигурки есть дополнительные запчасти. Которые крепятся вот тут. Это все нужно переделать под Optimus Prime. С дополнительными запчастями никаких проблем нету. Так что в принципе переделывать тут нечего, ну, в смысле исправлять. Отлично. Теперь, значит, будем решать проблему ног. Крутиться гораздо труднее. Вот. Это не сказать, поэтому он не И вот еще. Я думаю, вы это прекрасно видите. Это не нарисованное лицо. Это обычная наклейка. А вот эта штучка вроде не наклейка. Вот. Значит, ужасно. Прилудный, прилудный, прилудный, так. Вот. Ну, прилудный проблема. Ты, Вот. пожалуйста это все-таки не наклейка была. вот шлем после некоторых манипуляций а трансформироваться он будет так это будет его перед И на суперклей высыпаем чуть-чуть соды. Можно формировать форму. Вот, и благодаря соде клей уже практически высох со всех сторон. Смотрите. но ну, мне кажется, это хотя бы чуть-чуть, но похоже. Осталось доработать руки, и за кадром я доработаю все руки. Время покраски. И вот готовый Optimus Prime. Он вот здесь, вот ноги красные, потому что он трансформируется вот так. Вот это его трансформация. Вот так. Ноги вперед. И голову назад. Вот. И я сделал прицеп для этого оптимуса прайма. Раз, два, три. Га а, моя камень отключилась. Ой. Вот. И прицепляем его вот сюда. О. Oh.